Здравствуйте, вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов, а обсуждать последние события и новости мы сегодня будем с историком, публицистом, советским диссидентом Александром Скобовым. Александр Валерьевич, добрый день. Здравствуйте, Диман. Давайте начнем мы с вами с истории, произошедшей на прошлой неделе у наших соседей в Беларуси, но которая эхом отозвалась в том числе и в России. Напомню, что а, что тогда произошло, по официальной версии, во вторник вечером а, сотрудники КГБ отрабатывали адреса людей, причастных к террористической деятельности. А, в результате этого а, сотрудник IT-компании, 31-летний, которому они пришли, выстрелил а, из ружья в сотрудников КГБ и, соответственно, ответным огнем был убит. Это, если верить официальной версии. Вот мы после этого имеем а, такую официальную версию и видео оперативное, которое выложило КГБ. А, вызывает ли оно? у вас вопросы, верите ли вы вообще официальной версии? Я официальным версиям вообще не верю, но понятно, что это нарезка видео, что сделана она так, чтобы какие-то нежелательные моменты для КГБ исключить. Но что, что мы имеем, несомненно, мы имеем двух погибших. Вот этого парня, 31-летнего, и сотрудника КГБ. Значит, это уже как бы бесспорные факты. Мы знаем точно, что была перестрелка. Ну и наиболее, наиболее вероятный для меня вариант, что да, действительно, стали ломиться в дверь, пытались ворваться, а человек решил живым не сдаваться карателям и просто оказал вооруженное сопротивление. В чем понятно, что он сознательно шел на верную гибель, потому что... Не понимать, что его самого убьют в ходе этой перестрелки он не мог. И Вот если рассматривать событийный ряд в Беларуси последнего месяца, наверное, я вот активно тоже смотрю, что там происходит, то я заметил такое явление. Во-первых, в Беларуси уже давно существует такое понятие, как киберпартизаны. Во-вторых, некоторые эти группы киберпартизан перешли к акциям прямого действия. Например, были телеграм-каналах опубликованы видео, когда с дронов поражаются различные объекты там на полигоне ОМОНа в Минске и в Бобруйске. И вот как кульминация вот этого вот обострения мы видим историю с Андреем Зельцером. Многие эксперты, в том числе из Беларуси, говорили о том, что в последний год там происходящее там можно было назвать такой холодной гражданской войной. Вот после этого события будет ли там переход к горячей гражданской войне? Я не думаю, что переход к горячей гражданской войне будет скоро. По моему мнению, такие э, акты э, личного сопротивления будут э, еще достаточно долго оставаться э, актами одиночек. Мне не кажется, что белорусское общество готово к массовому вооруженному сопротивлению оккупационному режиму. Но то, что режим, безусловно, толкает страну на путь сползания к гражданской войне, ну, вот это, это тоже очевидно. Как скоро он ее до конца туда столкнет, я сказать не могу, конечно. А в таком случае кажется ли вам, что после вот этого события, которое мы обсуждаем, если мы в ближайшее время не увидим радикализации массовой со стороны гражданского общества, то увидим ли мы эту радикализацию со стороны силовых структур? Безусловно, увидимо, мы ее уже видим. Мы видим, как массово людей хватают за какие бы то ни было сочувственные в отношении Андрея Зельтера комментарии в соцсетях, предъявляя сразу по две уголовные статьи. За это, насколько я знаю, уже более ста человек арестована в разных городах Беларуси и их свозят в Минск. Вот, то, есть, то есть, конечно, ужесточение режима, ужесточение репрессий будет. Это абсолютно очевидно. И это видно и по той риторике, которую используют высокопоставленные сановники лукашенковской диктатуры. Которые открыто грозят убивать по 100 человек за каждого нашего Ну как, как это еще понимать Ну и тут же эта история с комсомольской правдой в Беларуси Которая все-таки пользовалась извест, известными привилегиями все-таки В связи с тем, что она аффилирована с российской комсомольской правдой Хотя, может быть, и эта связь не такая уж прямая. Да, но тем не менее вот у нее как бы какая-то крыша такая была. Особенно ее трогать боялись, побаивались во всяком случае. Сейчас перестали. То есть тормоза режим теряет окончательно. И главное, что никаких перспектив. Какого-то смягчения режима, каких-то попыток диалога с обществом Вот не просматривается абсолютно И лукашенковский режим совершенно на это не способен Упомянули Значит, вы как, как? дальнейшее Да, упомянули вы, Александр Валерьевич, как раз историю с комсомольской правдой А перед этим упомянули, что... После того, как произошла история с Андреем Зельцером, стали массово хватать действительно более 100 человек за комментарии в адрес силовиков в социальных сетях. И продолжение эта история получила, когда в пятницу КГБ просто массово заполонило YouTube, видео с признаниями и раскаиваниями этих людей. Очень похоже на Кадырова, заметьте, да на Кадыровщину. И вот история с комсомольской правдой. Судя по всему, скорее всего это так, этот журналист был все-таки похищен... В России «Комсомольская правда» это абсолютно такое пророссийское издание, как говорят, любимая газета Путина именно в бумажном варианте. И тем не менее на территории России происходит такое со стороны то ли лукашенковских спецслужб, то ли спецслужб России по просьбе Лукашенко. Означает ли это, что э, де-факто в составе Российской Федерации образовался еще один субъект под названием «Чеченская республика 2.0»? Ну, во-первых, все-таки комсомольская правда в Беларуси – это не совсем то, что комсомольская правда в России. Хотя они э, и связаны, но все-таки белорусская версия комсомольской правды э, имеет э, некоторую автономию, и э, она э, не занимала провластной позиции. Она, она умеренно безусловно, и это не радикальное ни в коем случае издание было, но все-таки все она не, не становилась откровенно на сторону режима Лукашенко. И это один момент. Ну, другой момент, что да, все-таки вот поскольку она как-то связана с российской прокремлевской газетой, значит, вот ее тронуть до сих пор побаивались. И, но, но мы видим, что да, Лукашенковская Беларусь все более приобретает черты Кадыровской Чеченской Республики. Диктатору который разрешается делать э, вообще то на территории собственно России, что вообще никому другому не разрешается. Я не могу точно сказать, э, был ли журналист «Комсомольской правды» просто похищен, просто его вот выкрали э, КГБ Беларуси, или э, его выдали уже карательные органы э, российские, э, возможно, и то, и другое. Э, но э, но э, в любом случае, даже, даже если э, белорусское КГБ, не спросясь э, у Кремля, просто провело похищение, э, им за это ничего не будет. Э, обратите внимание на то, что э, Кремль э, высказался устами Пескова по поводу блокировки сайта э, комсомольской правды в Беларуси, э, но не высказался по поводу э, ареста ее журналиста. То есть, в общем, э, он какое-то недовольство, я думаю, чисто символическое, продемонстрировал. Но в то же время вот на святая святых право белорусских карателей вывозить с территории России тех, кто им не нравится, на это Кремль не посягает. Ну и примерно такие же отношения много лет уже существуют между Российской Федерацией и Кадыровской Чеченской Республикой, которой тоже позволено, в общем, безобразничать на территории России. Потому что тут, тут ведь надо понимать, что зависимость между Кремлем и этими режимами она обоюдно обычно обращают внимание на то, насколько эти режимы зависимы от Кремля, но Кремль не в меньшей степени зависит от них, потому что ну, обрушение этих режимов возможное оно обрушивает всю э, символическую картинку путинской стабильности, которая э, создавалась э, годами. И э, нет, не, не тронет, точно так же, как Кадырова Путин не трогает, он не тронет и Лукашенко. Ну, чуть-чуть пальчиком погрозит. но ну, никаких реальных действий не будет предприниматься. Но в случае с Кадыровым это можно объяснить тем, что, вот, как некоторые говорят, это цена за мир на территории, собственно, этого субъекта Российской Федерации. Но вот мы же видим, какие вопли раздаются со стороны официальных представителей России, когда, например, блокируют в Ютубе «Раша Тудей». Где вот в случае с «Комсомольской правдой» Мария Захарова, Сергей Лавров и прочие люди, которые должны вроде как отстаивать интересы России и российских граждан? Так вот они именно там, где они и находятся. Они э, не будут э, создавать серьезные проблемы режима Лукашенко. Э, потому что э, смена режима Лукашенко для Кремля совершенно неприемлема. Зато они вполне способны, судя по всему, создавать проблемы для других журналистов российских, которые э, мы считаем независимыми, а они считают э, какими-то различными иностранными агентами. Сегодня как раз-таки глава Центра Сберкома Элла Памфилова заявила, что они будут э, подавать в суд на журналистов, которые освещали выборы, за якобы э, клевету, э, вранье и все такое прочее. И вот в связи с этим мне подумалось, это какая-то такая хитрая комбинация или ловушка, что ли, со стороны властей, почему, объясню сейчас, что я имею в виду. Э, накануне как раз-таки, да, незадолго до самого дня голосования у нас пошел такой парад признания различных СМИ иностранными агентами. И вроде как даже говорили, что они, в принципе, не будут допущены на к работе а, об освещении выборов. В итоге за несколько дней Памфилова сказал, что нет, никаких проблем не будет, мы их допустим. Вот их допустили, они писали всю правду, все, что видели, и теперь сейчас их вот прихлопнут вот, эт, вот этими вот исками судебными со стороны Центра Зверкова. Не кажется вам такая логика какая-то здесь есть? Так и нет, но ну, миф о небывалой в истории информационной открытости путинского авторитарного режима, по-моему, по уже скончался, как бы очевидно, для всех. В исторической перспективе авторитарный режим, диктаторский режим не может сосуществовать с информационной открытостью и с какой-то информационной свободой. Вот мы просто дошли до того этапа, когда каток едет все дальше на свободу информации. А вот мы с вами обсудили да, возможную радикализацию со стороны вот белорусского общества, а давайте теперь о России поговорим. Возможно ли у нас радикализация на левом фланге. То есть мы видим, что сейчас вот это как в притче, да, когда пришли за либералами, я промолчал, потому что не было либералом. И вот сейчас у нас пришли за коммунистами. Станет ли КПРФ такой некой объединяющей силой протеста, или не хватит у них все-таки на это ресурсов и воли? Я думаю, ресурсов и воли у них не хватит. И не столько потому, что они плохие, хотя, безусловно, вот эта старая зюгановская команда, которая возглавляет КПРФ и которая, с моей точки зрения, много лет бревном лежит на дороге у какого бы то ни было левого движения настоящего в России. Да, они, безусловно, мне абсолютно люди не симпатичные, вот эта зюгановская команда. В КПРФ есть и другие люди, конечно, она состоит не только из каких-то там мракобесов православно-сталинистских. Вот. Но мы, к сожалению, видим, что протесты против фальсификации выборов, не получились сегодня массовой поддержки. Вот то количество людей, которое выходило две субботы после голосования, ну, оно значительно... А это количество людей, оно как бы должно, должно было бы, по идее, составлять некую сумму из традиционных сторонников КПРФ и из сторонников Навального, которые тоже поддержали призыв КПРФ значит, выходить на эти собрания с депутатами. Но мы видим, что по количеству эти митинги были значительно меньше митингов в защиту Навального, когда его арестовали. Значит, вот... Не... Общество совершенно сейчас деморализовано, парализовано и не выдает гражданскую реакцию какую-то на государственное насилие, на произвол, беззаконие, на жульничество с выборами. Вот нету сейчас какого-то такого движение снизу, и э, если бы оно было, если бы оно было ре, э, реальное массовое какое-то движение, то и верхушка КПРФ вела бы себя иначе. Тут ведь вот еще в, в чем дело, что э, все эти партийные вожди, партийные бонзы, они достаточно чувствительны к э, э, реакции своего электората, своих сторонников. Ну, поскольку они какой-то такой сильной реакции не видят, естественно, они все сольют теперь. Предлагаю еще немного поговорить об украинских журналистах. На прошлой неделе вышло большое интервью бывшего банкира и друга Путина Сергея Пугачева, украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Ну, прежде всего, спрошу, смотрели ли вы его или, может быть, какие-то выдержки хотя бы из него? Я посмотрел его все-таки с какими-то пропусками, потому что там 5 часов, и отсмотреть это все у меня просто сил не хватило. Вот. Но в основном посмотрел. В основном посмотрел. И на меня это произвело какое-то ужасно унылое впечатление. Я думаю, что господин Пугачев достаточно адекватно рисовал картины из жизни правящей российской элиты, и до путинской, и уже путинской. но и это производит какое-то невероятно унылое впечатление. То есть вот эти люди действительно властители огромной страны, обладающие ядерным оружием, как-то все очень грустно. Но там, смотрите, там очень большая часть, немалая часть посвящена вот именно личной жизни Владимира Путина, там и про Людмилу Путину, и про его дочерей и прочее. Вот в связи с этим я вот подумал, что Владимир Путин же очень не любит, когда вот копошаться в его личной жизни мы знаем немало примеров, когда люди, знающие разные тайны, были устранены на территории других государств. Вот, кстати, скоро будет годовщина устранения Александра Литвиненко очередная. А в связи с этим, стоит ли Сергею Пугачеву как-то а, побеспокоиться о своей безопасности? Ну, я считаю, что ему стоит э, поопасываться. Потому что э, он, собственно, каких-то, конечно, тайн разоблачительных э, никаких не открыл. Но э, сама по себе вот эта картинка, которую он нарисовал, да, она может быть э, лично Путину неприятна. <соединяющий> вот. а, а так это, в общем, э, ну, картина жизни, э, по большому счету, очень скучного человека, ленивого человека, э, закрытого очень человека не желающего по большому счету ничего решать, старающемуся вообще, чтобы о его планах никто не знал, не дающего, по сути дела, каких-то черных, четких ориентиров. Вот, это же, ну, божество какое-то. Как раз на выходных читал пост, статью от политолога Баса Галямова, и вот он там размышляет о том, что вот есть два вида, да, там автократов это либо жрецы, либо вот военные вожди. Ну, он там объясняет как бы всплески падения и подъема Владимира Путина. Ну и вот, собственно, он говорит, что Путин это вот типаж такого военного вождя. И как раз сегодня тоже новость, которую я прочитал, это увеличение бюджета на патриотическое воспитание, на юнармию, вот это на все проще. То есть на 2022-2024 годы почти 15 миллиардов рублей готовы на это потратить. Вот в контексте того, что Путина причисляют к такому типажу военного вождя? Это все-таки готовит нас к какой-то новой войне потенциальной в будущем или это обычное такое отмывание средств со стороны чиновников? Я не считаю, что это чистые воды отмывание средств. Я давно достаточно стараюсь обратить внимание на то, что в современном глобальном мире прозрачным и взаимосвязанным, новые вот эти авторитарные режимы, которые, кстати, все более проявляют тенденцию к перерастанию в тоталитарные режимы, они в принципе не могут сосуществовать мирно с, со свободным миром, с демократическим миром. Ну, просто, просто потому что им это мешает. И это объективная предпосылка для конфликтов. Эти конфликты могут проявляться в самых разных каких-то моментах, в поводах, которые нам могут казаться, в общем, не очень важными, не очень значимыми. Но Объективно, да, противостояние здесь неизбежно, и попытки авторитарных государств расшатать и разрушить западную демократию изнутри, и, конечно же, тот международный порядок, установившийся после Второй мировой войны, который в значительной степени был создан по лекалам, по проектам западных демократических стран, вот, эти попытки будут никуда не денутся. Насколько они приведут к какому-то большому открытому вооруженному конфликту, опять-таки я сказать не могу, но опасность такая существует. Но с другой стороны, а вот какому-то патриотическому воспитанию, каким моральным качеством нынешние российские чиновники могут обучить сегодняшних детей, потому что сами ведь они абсолютно нечисты на руку. И вот как раз-таки вышло в эти выходные в воскресенье да, новое международное расследователь, расследование журналистов-расследователей. Такое продолжение Панамы Гейта, которое называется «Досье Пандоры», в котором, опять-таки, засветились ряд высокопоставленных людей из России. И в связи с этим, вот собственно, ну собственно в этом и вопрос. Да, способны ли они обучить чему-то молодежь вот этими вот программами, на которые тратят такие большие деньги из бюджета? Опыт э, именно путинского режима показывает, что такой режим может существовать на достаточно э, э, низких энергиях экзальтации населения. Вот э, настоящий какой-то э, такой энтузиазм, э, который, между прочим, был и в гитлеровской Германии, был и э, в Сталинском Советском Союзе достаточно массовый, именно экзальтированный. Но ему особенно не нужен. Он не основан на вере в идеалы какие-то. Он основан на гораздо более примитивных, как апелляции к более примитивным каким-то инстинктам. Но людям нравится, что их боятся, да? Не надо верить в какие-то идеалы, в какую-то справедливость там, твоей борьбы для того, чтобы получать удовольствие от того, что тебя боятся. Вот мы докажем всем, какие мы крутые, вот мы нагнем этот проклятый Запад. Вот этот лейтмотив. Во что тут верить-то особенное? Ну, кстати, необходимо также отметить, что в этом же досье Пандоры там не только российские люди засветились, там и экс-премьер Британии Тони Блэр, и президент Украины Владимир Зеленский. Это вот же может стать такой хорошей аргументацией российской пропаганды, что вот, ну а что, а что на вашем священном Западе, вот они тоже все такие выклятый аргумент использовать. И очень обидно за Тони Блэра, которому я, в общем, всегда как-то симпатизировал. Он выходец из такого демократического прогрессивного движения еще там 60-х-70-х годов. И э, так ну, поскудится как-то некрасиво достаточно. Да, вот. а, да э, сегодня э, западные элиты в значительной степени поражены этой болезнью тоже. Но тут надо понимать и такую вещь, что как бы генератором этой болезни наиболее таким активным и мощным выступает все-таки путинская Россия. Которая целенаправленно и сознательно стремится эти элиты коррумпировать, разложить, вовлечь в свою игру, тратит на это огромные ресурсы. Вот. Но, но то, что самому западному обществу с этим надо что-то делать, это вещь очевидная достаточно. Что там далеко не все в порядке, и этим пользуются вот такие агрессивные авторитарные режимы. Они же тоже не с Марса к нам прилетели. Они тоже это порождение вот такого глобального цивилизационного кризиса. Ну и я бы хотел, Александр Валерьевич, закончить таким историческим моментом. Дело в том, что в эти дни у нас очередная годовщина да, событий октября 1993 года, а точнее даже к событий, которые отсчет ведется там от 21 сентября по 4 или по 5 октября 1993 года. 28 лет с, тех, с того момента прошел. Кульминацией стали выстрелы в здание российского парламента. И вот с высоты сегодняшних дней хотел бы вас спросить, стали ли те выстрелы в здание российского парламента таким выстрелом в тело российского парламента, да, в более глобальном смысле, который в итоге привел к его гибели. Да, безусловно, Стали. Я в этом абсолютно убежден. Мне часто приходится об этом спорить с моими самыми разными знакомыми, придерживающимися демократических либеральных взглядов. Да, я убежден, что это был антиконституционный государственный переворот сверху Аналогичный тому перевороту, который был в свое время во Франции совершен Луи Бонапартом Тогда избранным президентом республики Который себя после этого провозгласил императором вскоре вот, Там просто очень многое похоже на те события как бы середины 19 века. Вот абсолютно неотбиваемый факт, что указ Ельцина 1400 был абсолютно антиконституционен. В Конституции прямо содержалась статья, запрещающая президенту досрочно прекращать полномочия избранных органов власти и прежде всего съезда народных депутатов и Верховного Совета. Кроме того, там содержалась норма, что если президент попытается досрочно прекратить полномочия значит, этих органов, он с этой же минуты утрачивает президентские полномочия, и перестает быть президентом. То есть вот с момента подписания указа 1400, Ельцин перестал быть законным президентом, законной властью. А вся, все остальные трагические события, которые за этим последовали, они из этого вытекали. А если бы тогда, 28 лет назад, события пошли по противоположному пути или победу бы одержала противоположная сторона противостояния, в какой России бы мы сегодня жили? Я не знаю, в какой России бы мы сегодня жили. Я думаю, что после того, как Ельцин все-таки подписал указ 1400, там уже хорошего выхода из ситуации просто не было. Оба возможных выхода были плохие. Но не надо было подписывать этот указ и э, совершенно там не, э, вовсе из ситуации не следовало, что вот если не, не подписывать этот указ, обязательно одна из сторон должна полностью разгромить другую. Там э, был возможен какой-то более-менее вялотекущий затяжной политический кризис с пикировкой э, президента и парламента. Э, и, в общем-то, ничто не мешало дотянуть до перевыборов и президентских, и парламентских. Вот абсолютно не было такой ситуации, что вот без выхода за конституционные рамки было вообще там от какой-то катастрофы не спасти страну. Эта ситуация была создана искусственно, нежеланием той команды, которая тогда была вокруг Ельцина, ну и его лично конечно нежеланием делиться властью с парламентом Политолог, простите, не политолог публицист, историк и бывший советский диссидент Александр Скоба был сегодня гостем канала форума Свободной России. Александр Валерьевич спасибо вам большое. До свидания Дмитрий на этом выпуск понедельника на канале форума «Свобода России» подошел к концу. Увидимся с вами уже во вторник. До свидания.